Несмотря на то, что ASPRO 2000 отличается простотой конструкции и высоким качеством изготовления деталей, что обеспечивает ему высокую надежность, мы хотели бы рассказать вам о возможных неисправностях, связанных с неправильной эксплуатацией, а также с выработкой ресурса определенных деталей. В общем и целом, красочный аппарат можно разделить на четыре рабочих части. Это электрическая часть, в которую входит электродвигатель с конденсаторами, с диодным мостом, поскольку это электродвигатель постоянного тока, ну и, соответственно, со щетками с коллекторным узлом. Также в электрическую часть входит система контроля, вот она находится в этом блоке, в которую установлены тот же диодный мост, выключатели, микровыключатель, Предохранитель. Следующая рабочая часть, ее можно назвать как приводная часть, либо редуктор, в которую входит корпус редуктора со встроенными подшипниками и шестеренками, кривошипно-шатунный механизм, приводящий в действие плунжерный насос. Третья часть – это насос высокого давления, вот, который состоит из блока насоса с установленными в нем плунжером, уплотнениями, дренажным краном и вкручивающимся в него всасывающим клапаном. Четвертая часть – это навесное оборудование, то есть это краскоприемный шланг с фильтром грубой очистки, шланг высокого давления. Который соединяется с краскораспылителем. Сам краскораспылитель э, с соплом и удочка. В комплекте идет удочка 40 сантиметров. Естественно, как в любом подверженном нагрузке механизме в каждой из этих четырех частей возможны характерные неисправности. Сейчас мы расскажем о этих возможных неисправностях. Итак, начнем с неисправности электрической части. Электродвигатель АСПРО-2000 постоянного тока с постоянными магнитами. Выход его из строя может быть связан с перегревом в результате постоянных и чрезмерных нагрузок, а также в отсутствии должного ухода. Весь электродвигатель необходимо очищать от строительной пыли, в особенности коллекторный узел. Необходимо следить за состоянием щеток и вовремя их менять. Типичным признаком для замены щеток является усиленные искрение во время работы, ну, то есть так называемая дуговая искра. Также неисправные конденсаторы тоже могут являться причиной искрения. Для контроля и обслуживания электродвигателя нужно периодически снимать защитный кожух ну, и в идеальном э, варианте продувать э, э, пыль с помощью сжатого воздуха от компрессора. Итак, вы собрались работать, подключили аппарат к электрической сети. Как обычно, нажимаете на кнопку включения, и ничего не происходит. Что нужно в первую очередь сделать и проверить. Откручиваем предохранитель. Проверяем состояние предохранителя. Плавки предохранитель должен быть цел. Проверяем состояние щеток электродвигателя. Щетки не должны быть сильно изношены, конденсаторов и самого коллекторного узла. Выключатель и микровыключатель можно протестировать с помощью мультиметра как правило при выходе из строя диодного моста электродвигатель не запускается вовсе если проверка всех вышеперечисленных элементов не дала результата, то последним нужно проверить <coughs> реле Выход из строя реле может заключаться как и в отсутствии включения электродвигателя, так и в отсутствии его выключения во время работы. То есть аппарат у вас работает постоянно и не отключается, когда достигает определенного установленного давления. Проведем тест для определения работоспособности реле. По результатам теста мы определили, что реле окрасочного аппарата работает нормально, то есть оно отключает электродвигатель при воздействии нами на микровыключатель и включает электродвигатель при снятии воздействия нами на этот же микровыключатель. То есть мы моделировали ситуацию, когда дроссель давления через шток регулятора давления воздействует на микровыключатель и тем самым отключает электродвигатель, либо включает его. Редуктор окрасочного аппарата очень надежный. В нем установлены качественные подшипники и шестерни. Редуктор не требует какого-то специального ухода в течение всего срока службы окрасочного аппарата. Однако, если вы хотите продлить срок службы аппарата, периодически можно производить замену смазки в самом редукторе. Причиной для беспокойства могут служить посторонние шумы, треск во время работы окрасочного аппарата. Только в таких случаях нужно производить какой-то сервис и ремонт самого редуктора. Превошибный шатунный механизм в корпусе редуктора должен быть смазан. Неисправности насоса высокого давления могут заключаться в том, что насос не закачивает материал, либо закачивает, но создает недостаточное давление для распыления материала. Самое первое, то что нужно проверить в том случае, если ваш насос не закачивает материал, это состояние клапанов, всасывающего клапана и клапана нагнетательного, который расположен в плунжере. Для того, чтобы проверить всасывающий клапан, необходимо снять краскоприемный шланг. Проверяем всасывающий клапан. Нам необходимо убедиться в том, что шар клапана свободно перемещается внутри корпуса клапана. Мы убедились, что шар клапана может свободно перемещаться внутри корпуса, и э, затем мы пробуем запустить аппарат снова. Если э, даже после э, этого аппарат э, не закачивает материал, то есть в насос высокого давления не поступает материал, э, мы должны отсоединить всасывающий клапан и проверить э, шар, который находится в самом э, плунжере. После того, как мы убедились в том, что шары клапанов находятся в свободном положении, то есть могут перемещаться внутри корпуса клапана и в самом плунжере, мы проведем тест с водой. Но перед этим мы не будем устанавливать краскоприемный патрубок во всасывающий клапан, для того, чтобы исключить возможность подсоса воздуха в случае того, если сам краскоприемный шланг у нас находится в плохом состоянии. Все тесты проводим на воде. Мы видим, что насос высокого давления способен закачать воду и подать ее к штуцеру, к которому подсоединяется шланг высокого давления. А теперь мы можем запустить окрасочный аппарат в нормальном режиме, то есть с подсоединенным краскоприемным патрубком и шлангом высокого давления. Перед тем, как подсоединить э, краскоприемный патрубок, необходимо убедиться, что э, фильтр грубой очистки э, очищен и, и через него может поступать красочный материал э, в полном объеме. Также необходимо убедиться в наличии уплотнений и в их э, нормальном состоянии э, краскоприемного патрубка, э, то есть тот штуцер, который под, устанавливается э, во сам корпус всасывающего клапана. Еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на порядок включения красочного аппарата. Для того, чтобы заполнить насос высокого давления жидкостью, необходимо первоначально выпустить воздух, который находится в системе. Для этого дренажный кран должен быть всегда открыт. Как только поток жидкости из дренажной линии установился непрерывный, без пульсаций, мы закрываем дренажный кран. Поток жидкости должен остановиться, и вся жидкость должна поступать только в шланг высокого давления, и аппарат должен набирать давление жидкости, которое можно наблюдать на манометре. После того, как мы убедились, что шары клапанов находятся в свободном положении, то есть их движение ничто не препятствует, например, остатки старой краски, убедились в том, что краскоприемный патрубом герметичным, а его фильтр грубой очистки чистый. Адренажный кран может как открывать выход воздуха из системы, так и перекрывать выход жидкости, но насос все равно э, так и не может э, закачивать жидкость. Необходимо убедиться э, в, не, э, в исправности всасывающего клапана и состоянии плунжера и плунжерных уплотнений. Замену плунжерных уплотнений мы рассматривали в одном из предыдущих сюжетов. Для проверки всасывающего клапана необходимо снять его, поставить на ровную поверхность и залить водой. Из-под шара клапана не должна выходить вода. Если вода выходит даже под действием силы тяжести, то есть без повышенного давления, то в большинстве случаев необходимо заменить седло клапана. Седло нагнетательного клапана в плунжере... Служит гораздо дольше. Как правило, раньше изнашивается рабочая поверхность самого плунжера, что влечет в замену плунжера в сборе. Как мы видим, из-под шара, всасывающего клапана, вода не выходит, то есть клапан герметичный. В случае, если вода выходит, то необходимо заменить седло клапана. Для демонтажа... Мы демонтировали дренажный кран и полностью разобрали его. Дренажный кран должен перекрывать ход жидкости в режиме нагнетания давления и должен свободно открывать ход жидкости и выход воздуха из системы в открытом положении. Если он этого не делает, то его необходимо разобрать, как мы здесь видим, и очистить. В случае, когда дренажный кран не в состоянии перекрыть ход жидкости в режиме набора давления, необходимо произвести замену всего клапана, либо, если это поможет, замену уплотнительных резинок. Либо уплотнение в корпусе насоса. В случае, если это все-таки не помогает, то необходимо э, заменить сам дредажный кран в сборе.